В преддверии встречи с Христом в небесах. Мы сегодня стоим уж совсем у порога. Мы в преддверии встречи с Христом в небесах. А готовы ли встретить Спасителя Бога? Радость, мир и любовь есть ли в наших сердцах? Веры нашей светильник почти догорает. И к небесной отчизне нет силы идти. Пробудись же, невеста, жених поспешает, брачный пир в небесах, церковь ждет впереди. А венчальное платье, что снега белее, стало серым, о Боже, омой нас, прости! Помоги, чтобы стали мы сердцем добрее. Только ты можешь к небу нас всех довести. Может, сердце у нас, гнев, обиды, злоречия. Может, кто-то еще не умеет прощать. Братья, сестры, уж скоро откроется вечность. Разве можно в таком состоянии встречать красота? Совершенство, мир Божий и радость, Дорогие мгновения нас ждут впереди. Сохранить нужно нам непорочность и святость, И Господь тогда скажет, на небо зайди. Встретят ангелов хоры в стране той блаженной, Арфы, трубы играют, небесный оркестр. Имя новое даст Иисус Искупленным, Что на небо придут от земли с разных мест. Брачный пир для спасенных не слышало уха. То, что Бог приготовил для верных своих, Глаз людской не видал. Так не падайте духом, Мы забудем всю тяжесть страданий. Земных. Белоснежное платье, что все из нам бесплаты, Спаситель Господь подарил. Он свободными сделал нас всех подзаконных И терновый венец ради грешных носил. Ну, а если твои запятнались одежды, Кровью Анца, который был заклан за нас, шпят на греха, у тебя есть надежда. Приготовься, невеста, уж близок твой час. Поспешим на Голгофу, пойдем в сокрушение, Чтоб святые пронзенные ноги обнять. Там течет кровь Христа для души очищения. И все пятна греха она может смывать. Помоги нам, Господь, дай решительность, смелость, Не смотреть в этот мир, не нарушить закон, Чтобы праведность наша яснее виднелась, Чтобы в темной ночи не запачкать весом. Нечестивые пусть оскверняются в мире, И неправые все Пусть неправду творят о невесте Христа. Суждено быть на пире. Время есть, чтобы одежды свои очищать. Уже осталось немного. Христос у порога, и откроется вечность. Всем бедам конец. Скоро кончится наша земная дорога. Кто трудился для Бога? Получит венец. Приближается утро, Рассвет долгожданный, И жених за невестою Скоро придет. Этот миг в нашей жизни Есть самый желанный. Уже осталось немного, Спаситель грядет. Аминь.